Всем привет дорогие друзья, в этом видео расскажу про новый проект называется Versus В общем, что у нас тут по проекту получается Информация Тикет у него в RAE сокращенный По пост. Время получается Блока 66 секунд Мастернода у нас 3333 монеты Надо Потом всего 3 лямов будет монет, не знаю. Почему-то они них все связано строечками. Ну, суть не в этом. Так, что нам еще интересно? А, блин, алгоритм у нас скейн. На скейне поманить можно. Проект появился а, вчера ночью. Там уже может сказать под утро появился. Я уже записывать не стал, то что блин, надо было отдохнуть. Только сейчас получилось записать. Короче, как можно будет на этом проекте заработать денег? То что тут, тут э, быстрые там транзакции, смарт-контракты и так далее, нам как бы это сейчас не особо будет туда интересно. Мы все знаем для чего создаются проекты, чтобы заработать бабла. Скачали кошелек. Э, намайнили. Намайнили сами, либо намайнили через этот как его, там на iceHe не знаю, там еще чем-либо. То есть там уже чем майнить, вы думаю, разберетесь. Но если что, есть майнеры э, на карты в описании под видео. Там ссылочки есть, так что скачайте там. Даже вроде настроенные имеют. Только надо поменять пул и кошелек. Так. Можно поучаствовать, короче, в баунте. Там у них есть, если кто шарит в языке там каком нибудь Можно сделать перевод, перевод ихнего текста на форуме, да? И получить за это определенное количество монет также там в аирдропах то есть проект свежачок всего лишь 96 человек в дискорд присоединилось то есть там вот посмотрели гитхаб в общем проект только появился еще сейчас о нем никто не знает то есть можно еще сейчас и покопать монеты что у нас по кошельку по кошельку у нас там ничего особо такого нету а, кстати расскажу вам сейчас как кто не в курсе что такое типа стейкинг сейчас в общем Лесну. Вот у меня есть кошелек, допустим, да. И кошелек удобный, можно здесь и через него там активировать мастерноду полностью. Все не надо будет прописывать там через хрен пойми что. В общем, сами взяли, активировали ноду Либо же, если у вас просто есть монеты, но ну, вот есть такая вот вкладочка, типа заблокировали там кошелек, не знаю. Ну, когда хотите, чтобы у вас стейкинг был, нажимаете, э, типа, разблокировать кошелек. И здесь ставите галочку, типа, э, разблокировать, допустим, только для стакинга. Писали свой пароль. Все, у нас он потом здесь разблокируется. Вот сейчас показываю, типа, нет стакинга, блин, потому что у меня нет ни хера монет. Если у вас будут монеты, просто кошелек оставляете, я не знаю, в режиме, там, Можете в опции зайти, поставить э, сейчас полностью, чтобы он сворачивался и не мешало в нигде. Он вообще никаких ресурсов не потребляет, потому что это ну, там вообще хрень получается. В общем, что по этому кошельку. Просто стоит у вас он включенный и вы берете просто сами себе стакаете монеты. Они сами по себе просто вам будут прилетать на счет. И с каждым разом будет их прилетать все больше. Вот так вот. То есть, там определенный процент какой-то от этого прилетает вам, от э, тех монет, которые у вас лежат. В общем, ладно, с кошелеком здесь все понятно просто, кошелек вроде бы хорошенький. Ну, тут, если больше информации получить, типа там по мастернодам нодам еще что-то, типа там можно прочесть. Ну, вообще, самое проще всего, это присоединиться в Дискорд, также можно там на Твиттере новости получать. Ну, Дискорд они свежее. Быстрее прилетает, в общем, вот так вот. Если поучаствовать и там, как в баунти в аирдропе, немножко наманите даже пуска у вас мастерноды не будет, хотя там мастерноду можно будет купить. Но она не 5 копеек, конечно, стоит. Но, в общем, ее купить можно. Вы можете просто стакать монет. Компас у, у вас включен 24 на 7. Все, просто на кошельке монеты есть, вы получаете бабосы. Ну, в общем, пока... Больше никакой интересной информации на данный момент изложить не могу. Если бы какие-то интересные новости, обновления, там еще что-то. видос в курс дела. Они собираются там еще сделать скоро приложение, я так понял, на iOS и на Android. Их кошелек будет там. Ну, то есть, в принципе, двигается потихоньку. Должно у них что-то получиться. Ну, в общем, будем следить, наблюдать за проектом. Я немножко монет насоючу себе. Поставлю, пусть стакаются. В общем, с этим разберемся. Но пока у меня все. А, нет, секунду, они скоро должны появиться на бирже. Во. Скорее всего, будет это график, но скоро должны появиться. Ладно, а на этом у меня все. Давайте, мужики, поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.